И развести вас, пытать не на 58 900, а всего лишь на 9900. Основной упор сделан на количестве положительных отзывов, которые находятся на данных сайтах. Насколько они реальны, я вам покажу. Всем здравия! С вами канал Сфера Интересов. И рубрика Осторожно, лохотрон. Сегодня поговорим о рекламном сервисе ClientPlus, который на сегодняшний момент, на 2 марта 2020 года, имеет свое присутствие уже на трех доменах. ClientBusiness.ru, ClientService и ClientPlus.ru, что нецелесообразно, если речь идет о добросовестном проекте. Ключевой смысл сервиса находится в следующем слогане «Найдем 100 и 100 активных клиентов и партнеров к вам в бизнес за короткое время». У вас проблемы с привлечением партнеров в свой проект? К вам почему-то не идут люди? Все достаточно просто. Вы присылаете пригласительную ссылку из своего проекта. И с первого же дня оплаты услуги мы начинаем привлекать туда людей. За одну неделю вам приведут и подключат 100 партнеров, из которых 100% произведут оплату на приемлемую для людей сумму. Система размножена на различных удаленных серверах. Вам стоит понять, что это искусственный интеллект и одна неонная сеть в целом. Мы используем безопасные шлюзы и проверенные системные потоки, а также глобальное масштабирование с уже встроенными генераторами. Все это децентрализованная площадка интернет-предпринимателей. Да что ты, черт побери, такое несешь? Содержание всех трех сайтов абсолютно идентичны. Каждый из этих доменов, соответственно, продвигает Ирина Дружинина, Прохор, Лариса Чернышова. Большие сомнения в реальности данных имен. Все три домена свежезарегистрированы. У домена клиент-бизнес.ру дата регистрации 10 февраля 2020 года. У домена клиент-сервис.ру дата регистрации 13 февраля 2020 года. У домена клиент-плюс100.ру 12 февраля 2020 года. И развести вас пытается не на 58 900, а всего лишь на 9900. Основной упор сделан на количестве положительных отзывов, которые находятся на данных сайтах. Насколько они реальны, я вам покажу. Алгоритм поиска истинных владельцев фотографий. Я использовал Яндекс Картинки следующим образом. Загружал интересующую меня фотографию и осуществлял поиск. Процесс достаточно долгий и нудный, поэтому непосредственно к результатам. Ирина Дружинина, основатель сервиса. Вот ее свеженький аккаунт, созданный в феврале этого года. И вот находим настоящий ее аккаунт. И она оказывается Кристина Константиновна Таможникова, Карайман. Данный аккаунт существует с 2014 года. Если пролистать вниз, можно в этом убедиться. Фотография ничего не напоминает Едина Дружинина. Вот Аватарка. Вот такие метаморфозы. Вот еще знакомая фотография. А все это Кристина Константиновна Таможенникова, Карайман. Я узнал вас. Что? не я. Следующий персонаж, Яна Прохорова, продвигает домен клиентсервис.ру. Изначально она была менеджером. За неделю чем-то стала корпоративным директором. То, что она была менеджером, свидетельствует один из самых первых отзывов. Всем привет. Меня зовут Яна Прохорова. Я из Самары. Не так давно я начала свое сотрудничество с сервисом в интернете и стала менеджером. Данный персонаж, любительница давать отзывы на всякого рода лохотроны. Вейро нейрокорректор рекламирует bitcoin вор Лохотрон снижение веса отзыв елена теперь она из белоруссии она она здесь уже данный персонаж профессионально занимается видео отзывами на всякого рода алхатрон стоит ли в наш век доверять видеоотзывам? абсолютно нет вот для примера канал на ю тубе видео отзывы на заказ наша знакомая присутствует никто она здесь Здравствуйте, меня зовут Сухорукова Слава Анатольевна. Я являюсь представителем управления благотворительного фонда. Третий домен клиент плюс 100.ру курирует Лариса Чернышова, который является генеральным представителем, бизнес тренер психолог, сетевой предприниматель. В прошлом IT-разработчик компании Apple. На минуточку. Это студентка, комсомолка, спортсменка. Вот ее страница, первый пост, от 15 февраля. Тоже любительница давать отзывы. Здесь она Евгения Гурская. Хочу выразить вам огромную благодарность. Да? Тут она Ольга Тарнавская. Это вот Ольга Тарнавская. Хочу сказать, что обманывать я никого не буду. Я ни какой-то купленный отзыв, не актер. Как делают бессовестные люди с низкой моральной какой-то оценкой за деньги, помогают обманывать людей, я честный, порядочный человек. Достаточно. Брехня. Дальше еще интересней. Здесь она уже бахвалу Мария Марии И на минуточку она 6 лет занимала должность судьи районного суда Санкт-Петербурга. Хватит мозги подрять. Ясно? Думаю, с данным персонажем тоже все понятно. Пройдемся по отзывам. Тимофей Столбов, его как Вячеслав Петров, последний раз появлялся в марте 2012 года. Больше нигде упоминания данной фотографии не присутствует. Данил Ибрагимов, находим его, его фотографию вот в такой статье. Инвалид-колясочник из Ростова 5 лет выбивал у властей путевку на лечение. И зовут его Генрих Серебикян. Спускаемся вниз по статье. И вот эта фотография. Марина Беломестных находим вот тут фотография до да, Марина ну, заходил последний раз в октябре 2019 года и вот ВКонтакте, но ну, профиль закрытый Марина Павлова Богданова Виктор Фролов Виктор Руло что будетиться жмем и докликиваем до нужной фотографии вот наша фотография Анна Дюшина а она оказывается Анна Поленковская вот эта фотография Ольга Шишкина, оказывается, Ольга Лаханова заходила в последний раз в 2014 году. Анастасия Манкевич, Анастасия Бильник. в Последний раз была в 2013 году. Думаю, я предоставил достаточно аргументов для того, чтобы понять, что из себя представляют три сайта. Вот три YouTube канала этих мошенниц с купленными комментариями. Ссылки на эти каналы будут под видео. При желании можете оставить комментарий под их творением с ссылкой на данный обзор. Может не надо, Шурик? Я больше не буду. А? Нет. Надо, Федя. Надо! Всем здравия и добрых дел!